возможном конфликте новом между Украиной и Россией. А что касается тех самых рейтингов, этот новый конфликт, маленькая победоносная война, способна взметнуть рейтинг президента до крымских значений или уже нет? Я не уверен, что она будет маленькой и победоносной, во-первых. Во-вторых, очень не уверен, что она будет маленькой, это уж точно. Вот. И вот я склонен думать, что эффекта, второго эффекта Крым наш не будет. Может быть, поначалу не будет однозначной негативной ну, реакции. Может быть, но вот такой эйфории не будет точно. Ну, во-первых, потому что Крым это ну, такая особая территория, вот там, так сказать, это курорт и. Очень многие, если ну, практически все, по крайней мере, в европейской части ездили отдыхать, там прошла, вспоминается, молодость и так далее. вот, То есть это, я повторяю, территория ну такая особая, что особо значимая с эмоциональной точки зрения. Вот. Донбасс, например, такой территорией не является. Вот, и, ну, остальная Украина, я думаю, ну, может быть, она явля... была такой в 90-е годы, вот, когда многие как бы обиделись на Украину, да, вот что... Ну, дескать, вместе воевали, один народ. Чего... Я думаю, что сейчас уже поздно эти вещи обсуждать. Absolutely. Даже Беларусь вот, за прошедшие 30 лет, это ну, были мои, пусть небольшие, но реальные исследования, она очень сильно отошла от России и, в общем-то, объединяться. То есть, вот какие-то ну, торговые, культурная интеграция, свободные границы, вот все то, что, кстати, есть сейчас. Это белорусы поддерживают, вот, и что там близкая, ну, есть такой штамп братская страна, они все с этим согласны, белорусы, но объединяться в единое государство с тем, чтобы там Белоруссия, допустим, стала одним из регионов Российской Федерации, они уже не шари. я все-таки, хотя и небольшой, но опрос провел, вот, поэтому... Ну, а с Украиной это и вообще, так сказать, там вот такие процессы зашли гораздо дальше, вот, и все перешли на украинский язык, к моему большому сожалению, вот лично я, понимаете, я, может быть, я тоже русский националист, в конце концов, но вот в той форме, в какой вот я изложил, вот, это катастрофа, это трагедия. Но ее нельзя решать вооруженной силой. И я склонен думать, что если все-таки начнется война и, так сказать, ну, вот российские войска, которые будут задействованы по полной программе, все-таки захватят ну, значительную часть Украины, то есть, по сути реализует тот сценарий, что оставить Украину в границах ну, просто с независимыми там западной области, а все остальное присоединить к России, ну, допустим, я, я не знаю, что у них в головах, я вот так вот ну, сам себя спрашиваю, да, вот Игорь Стрелков к этому призывает, между прочим, то вот мира не будет. Это будет больше, чем преступление, это будет ошибка. Вот, потому что это ну, мы с, по, получим очередной нестабильный регион, причем не исключая даже вооруженного какого-то сопротивления, типа партизанщины. Вот, и я думаю, что это будет, если и так, и без того высказываются опасения, что Россия может развалиться на какие-то, ну... Ну, регионы, что ли, там, не знаю, перестать существовать как целостное государство, то вот захват Украины, ну, или там значительные ее части, он этот сценарий ну, как-то или приблизит, или сделает, ну, гораздо более реальным. Вот, то есть надежда на то, что как-то этого не произойдет, они резко уменьшатся. Вот это, ну, мое личное мнение такое. А будут ли перемены? Они... Будут обязательно, вот, примерно такого же масштаба, как вот на стыке правления Сталина и Хрущева, вот, я в этом убежден, но, к сожалению, только после ухода Путина. Может быть, если начнется война с Украиной, то он прорвется в том смысле, что, какого черта мы туда полезли, ну, лучше я скажу, зачем мы туда полезли, потому что нам хватает своих проблем. Вот, Безусловно, это ударит по уровню жизни. Часть Скажите, стран, часть можно, можно, можно догадываться только, какие санкции будут объявлены за вооруженный ну, конфликт с Украиной. Да, не, ну, а мы и так концы вот, с концами не сводим и без этих санкций. Вот потери в людях. Вот. Кроме того, если, допустим, разрешить, ну, я уж не говорю о каких-то более масштабных потенциальных миграциях, но если разрешить э, жителям Донбасса, переезжать в Россию, вот, ну, это вроде бы и разрешено, но если начнется массовая миграция, будем так говорить, то она будет встречена крайне негативно, потому что ну, я сужу по аналогичным ситуациям и у нас, и, кстати, опять же, не только у нас. Вот, такой эффект, он однозначно предсказуем.